Дорогие друзья, дорогие подписчики канала Проповедь Изучения Библии, хочу поблагодарить вас за вашу активность, за ваше участие, за то, что вы неравнодушны к изучению Писания. Хочу поделиться с вами некоторыми каналами, возможно, с которыми вы не знакомы, но которые так или иначе являются частью этого канала Проповеди Изучение Библии. Давайте начнем с канала Песни Возрождения. Возможно, все вы знакомы с сборником христианских песен, да, сборником песнь «Возрождение». Где-то больше года тому назад появилось такое желание собрать все песни структурно и загрузить их в интернет, загрузить их на YouTube. Конечно, это заняло очень много сотен часов, сотен часов поиска, потом обработки, оформления, загрузки в интернет, но надеюсь, что многим это оказалось Полезно, для многих это было необходимо. На данном канале больше двух тысяч песен, другие песни в интернете пока что отсутствуют. Часть песен это всего лишь записи с церковных служений, поэтому качество немного уступает качеству студийному, да, где песни записываются в определенных условиях, но тем не менее Некоторые песни очень хорошего качества, студийные, а остальные церковных служений. Также здесь есть плейлисты. По плейлистам вы можете посмотреть, прослушать песни, которые при заключении, молодежные, приветственные и прощальные и так далее. Всем советую, перейдите, возможно, для вас будет полезно. Следующий канал, канал Christian Testimonies. Христиан Тестамонис, это английский канал. Здесь мы делаем нарезки из проповедей. На данном канале сейчас 81 свидетельств. Очень, кстати, советую проповедника Дэвида Гипса. Он имеет очень сильные примеры из собственной жизни. И вообще благословенный брат. 29 свидетельств на данном канале планах загружать по одному свидетельству в день, я думаю, что в ближайшие дни, недели данный канал, он пополнится новыми, свежими, скажем так, свидетельствами. Давайте посмотрим последний канал. Это канал Supernatural English, сверхъестественный английский. Да, английский по Библии. Здесь мы изучаем Священное Писание, на английском читаем Библию и сразу изучаем английский язык. Мне кажется, довольно-таки интересный способ изучать Писание. В свое время я очень хотел изучать, изучать английский по Библии, но, к сожалению, в интернете такого не было. Мы успели разобрать Евангелие от Иоанна, все главы, целиком. Если будет активность на данном канале, если будут много подписчиков, то, возможно, я продолжу и, может быть, разберем еще какую-то книгу Библии. Также я начал разбирать книгу Билли Грэма «Тил Армагедден». Мы разобрали часть э, «Видения», тоже очень хорошая книга, по крайней мере, начало, поэтому, если кто будет, кому будет интересно, можете переходить и слушать. Изучайте Библию, да, убивайте сразу двух зайцев и английский, изучайте Библию. А это что касается вкратце всех этих каналов. И напоследок хочу сказать, что я не зарабатываю на этих каналах, я осознанно не ставлю монетизацию, хотя мог бы на этих двух каналах, мог бы зарабатывать на этих каналах, мог бы поставить партнерские ссылки. Но я это делаю осознанно. Для меня это служение, служение Богу, служение людям. Я сам иногда притакаюсь, честно говоря, когда вижу христиан, которые ставят банковские карточки в описании, да, говорят постоянно так «поддержите служение». Там, сколько вы можете, но помогите нам, помогите. Знаете, Бог наш не только избавитель, но и снабдитель, да? если мы так будем говорить. Бог нам помогает, Он нас никогда не оставляет. Я не хочу давать повода для соблазнов для некоторых, ибо сам притакаюсь, когда смотрю, как христиане используют служение для заработка. Я никого не осуждаю, как мне открыто, я так и живу, как говорил апостол Павел. Ну и в завершении посоветую Всем перейти на понравившиеся каналы, если вы нашли для себя что-то интересное. И, конечно же, поддержали это служение, все эти служения молитвенно, поддержали молитвами и Божьими благословениями духовными. Пусть Бог всех вас благословит и пребудет Бог с вами. Аминь.